Have a dream, baby. Make a dream so... Аптечку просто <на> пал! <рид> Ты чучу! Так, всем привет! В общем, мы вставили туда вот шар в большой этот механизм. Походили, почитали записочки и поняли, что нам нужно найти какую-то какую комнату. Какую еще непонятно? Вот мы дошли до какой-то лестницы. Ну, короче, вернулись сюда обратно. Вот. И будем сейчас искать эту комнату. Да, а это все не записалось. Ну да. <с... <с...> У нас, короче, как обычно. А, я опять ничего не вижу. <с... <с...> успеть, успеть. <с...> Блин, это не успела. Елка, Да. Ну вот, нам, видимо, эту комнату и надо найти. Было. Господи, что там такое? Которая радиационная пыль, смотри. Где? А? Господи, это тряпки это? испугалась. Что это? Записочка какая-то. О, вот еще записка. Доктор, Ну, вот это вот походу тоже часть, да? Механизма всего. Я думаю, надо читать записку. А почему они не пройдут, не спасут меня? Я не знаю, я думаю то, что ты скоро умрешь, потому что ты ж болеешь. Mm -hmm. Фигня какая-то ясно. Нам надо его включить. Так. А можно как-то в бока её двигать? Да вот, смотри, какая-то красная пимпочка. Сейчас, подожди. Как ее крутить? Угу. Он и снизу пимпочка. Это надолго. И вон рычажки, смотри, их, наверное, крутить можно. Ну, судя по всему. Ну, судя по всему. А, ну вот и меняется колонна, смотри. Так, погоди, а как понять, как выставить правильно? Должна же быть, ну, какая-то подсказка. Я думаю, это мне дохуя валят вариант. Вот видишь, я проверю несколько разных конфигураций. Еще подсказку дайте, этого очень мало. Это сколько я буду тут крутить? Схема на стене. Вон, вон, вон, сзади колон. Типа линии должны друг к другу <звук> подходить? Наверное, да. Смотри, сейчас подходит. Попробуй. Как-то неровная ночь. Встань, встань, смысле, на встань. На подложку, на подножку. Вот и отсюда смотри. Она подсветилась, до этого не было. Ну, ты встала на нее. А, да? да? Ну вот, смотри. Подходит. Так, подходит. Подходит. Подходит идеально. Так, сначала вот эту. Вот она тут потом. А вот этого тут уже нет. Так, а где вообще вот такая вот штучка? Она вот тут есть. Тут есть. Так ты их можешь менять. Их колонна. только две. Отстраивать, как тебе нужно. Вот эти? А -а -а. Так, а, тут же рисунок. Нет, наверное, скорее всего как-то. Нам надо, чтобы вот это была в середине, значит скорее всего вот это. Ой, нам не это нужно все. Такая вот. Так, вот она есть. Вот она есть. А, и вот она есть, да? Да, это она. Вот, нам, скорее всего, сюда, я думаю. Так, так. тут подходит не подходит вот это да ну, посмотри может там какая-нибудь тоже конфигурация подойдет может по другим линиям то есть я не обязательно всегда проверять просто ну, типа... right. а вот на третий, вон третий. Не, мне кажется они не смотри разные можно так даже посмотреть линию ну, Давай просто попробуем ну, Это видимо не будет mm -hmm. Вот наоборот проще, то есть она у тебя уже выставлена Зачем это выставить сегодня да Открутить надо, крутить Да блин, не получается у меня Открути да, Вот ну, так, хочешь сказать, не подъебет А, она подходит по всем параметрам Так, тогда надо отталкиваться Так, у нас есть, они на... Вот, как садивай, она вообще подходит mm -hmm. Так, сейчас подожди. Это должно быть две рядом вот таких. С кругом. А попробуй найти там человечка, который руки поднимает на третий смотри. У есть кошечка с круглым хвостиком, потом какая-то ножка... Какая кошечка? Ну вот с кошечка с кругом хвостиком. Ну, тебе две Ну, И вот сделай третью вот вот такой вот здесь. Поняла? Тогда у тебя вот этот вариант должен найти. Ты можешь дать мне подумать? Зачем ты лезешь? Сейчас не прошу помощи. Нет? Ну вот это. Она под Давай вот все. А, нажми еще раз. А, показалось. Без как будто с нее песок знаешь, можно было сказку, что банали, так, да? Ну вот эти две идеально. Вот. Вот. надо попробовать. Ну, по у нас вот это, да? Да. То бишь, можно попробовать еще вот так. Вот ты можешь пуститься? А, вот да, смотри, да, вот так да, можно да, попробовать. Так, такая и.. и... Две кошечки не... и.. Давай. Подходит, что? Вот начинается с а ты вход сидит? Нет? нет, вот чуть. есть А, у меня проблемы? Нет, вот такой я тебе попробую О, она прям в середине, смотри Мне кажется, это хороший знак Вот эту надо только поменять Да? Ладно да. Там такая была? Нет Не помню Уже три ноги Вот это вот Ну, последний вариант, значит, вот это осталось. Подож... Подожди, ты неправильно указала? А, нет. В смысле, не... все правильно указал? Что ты мне Почему? Ну, да, нет, из четырех вариантов. Сам последний. Мне кажется, это игра так то, -то. Ч ⁇ спустилась? Да. Well, ну все, идем в портал. So so? It's good to know I'm not alone. You should have a name. Salim and I, we... We never talked about it. His mother was Amara. So you shall be Amari. <laughs> That works for a boy or a girl. <laughs> mm. Hello, little Amari. как-то сильно быстро растет. Почему ее это не смущает? Живот. Живот. Mm. We'll Заработай. Нет, не хочет. No. Так. А тут есть еще кто-то то, -то комната, интересно? А вон, вон, смотри. вон, смотри. А вон смотри, у тебя две линзы сошлись, а третья, которая может управлять, как раз таки и нет. Сейчас. А вот тут мы не были же. А. Давай посмотрим. И кто посмел так, ладно, Линза, вон та последняя. Так, наверное, вот это. Опа, опа. Давай.